всем привет доброе время суток в этом видео поговорим о такой тоже одной точнее двух проблемах актуальных в этих принтерах hp c6283 после промывки с которыми я столкнулся это начинает принтер текти и перестает тянуть бумагу выдает ошибку стать и бумагу перестает ветер там где я покупал краску под этот принтер мне ребята в сервисном центре предупредили что по истечению многих лет в районе где-то около 10 у них накрывается какая то шестеренка стельной стороны но я как-то не придал этому значения изначально думал что у меня этой проблемы не будет и как-то я миную ее но оказалось не так ну начнем сначала с той причины почему он течет в каждом принтере такого плана есть нагнетательный бачок вот он должен стоять здесь он сейчас отсутствует а вот с донора то что осталось вот он есть. Как я решил проблему течи? Течет он обычно вот с этой стороны. Я заметил откуда-то вот здесь есть рисочки, начинает вытекать пару цветов. Они смешиваются и не тяжело определить именно какой течет. То есть здесь залиты одни цветами они смешиваются, получается на столе зеленый, там еще какой-то. То есть определить тяжело. Уже. Что мы делаем? Вот на нагнетательном бачке, на накопителе, точнее, вот эти все шесть шлейфов. Они здесь уложены так вот по порядку. Мы их обрезаем в районе 5 сантиметров, они здесь уложены резиночками, и их глушим. Ну, каждый может глушить по-разному, у кого как, насколько хватит в фантазии. Я взял обычный супер, там какой-то момент, залил каждое отверстие шлейфа сантиметров по 5 я отрезал ушных палочек деревянных по они очень плотно входили и сверху залил клеем с пистолета все тем самым я решил эту проблему течек но для того чтобы у нас принтер функционировал нормально Теперь вот это у нас СНПЧ, которая в которой с тыльной стороны вот здесь должен быть чисто воздух, не должно быть краски. Он теперь работает как нагнетательный бачок. То есть краску гоняет принтер и он ее не в нагнетательном бачке туда-сюда-обратно, а выдают именно уже сюда. Это получается уже как просто банки. Для того, чтобы краска не шла через верх, я взял спицу вязальную, согнул ее под углом, накалил на газовой печке. И вот в этих вот пластинах, которые разъединяют банки, я поделал отверстие в каждой. Теперь оно все гоняет краску туда-сюда и краска не идет через верх все работает теперь что касается ролика сейчас я переверну принтер аккуратненько покажу где он находится вот ролик находится вот если смотреть на принтер с тыльной стороны то с левой стороны вот здесь вот на этом что вот этот штук, родной его, вот. на нем стоял вот этот вот ролик, который остался в виде полумесяца, и он, в принципе, вышел из строя. Почему это происходит? Ну, скорее всего, из-за качества пластика. Что-то где-то сэкономили в пластмассе, в добавках, и... В районе в 10 лет они сами по себе вылетают. И принтер выдает о том, что вставьте бумагу и все. Он ее просто не тянет. Да, все шестерни, все то, что нужно было и требовало смазки, я смазал вот такой универсальной силиконовой смазкой с Купил ее в обычном автомагазине за 100 рублей. Ну и в принципе принтер теперь работает полностью отлично без всяких проблем и я думаю проработает еще не один всем пока до новых встреч ставьте лайки пишите свои комментарии надеюсь эта информация будет полезна для многих